Всем привет, с вами Bubble Studio и сегодня у нас тесты для воды JBL Pro Scan. С помощью этих тестов вы легко и быстро определите показатели, такие как нитраты, нитриты, ГХ, КХ, PH, хлор и СО2. Так, в комплекте у нас входит колбочка с тестами-полосками. В данном наборе у нас 24 полоски. Инструкция по применению. Ну и карточка с цветовой шкалой для сканирования. Итак, как же пользоваться данными тестами? Вы скачиваете на свой смартфон приложение, если у вас Android, это Google Play, если iPhone, это App Store. Запускаете приложение, вам дается несколько вариантов. Это аквариумная вода, пруд и просто вода из-под крана. Берем полоску теста. Вот так она, собственно, выглядит. Пускаем на несколько секунд ее в аквариумную воду. Нажимаем старт, кладем полоску, ждем 60 секунд. По истечении времени запускается камера вашего смартфона. Вы сканируете таблицу с полоской и тут же получаете результаты. Если нажать на детали, то здесь вы получите рекомендации и продукты от компании GBL, которые помогут справиться с какой-либо проблемой. Если нажать на какой-то из продуктов, то вас перекинет на сайт компании GBL, где подробно описан данный продукт. Как видим, все легко и просто. С вами был Александр Байков. Всем удачи, всем пока.